Дальше речь пойдет об аккумуляторах. Для автономных электростанций мы рекомендуем использовать аккумуляторы тяговые, которые предназначены для работы в циклическом режиме. Аккумуляторы типа ПЗС, ОПЗС, ПЗВ, ОПЗВ или же похожих с ними типов. Они отличаются большим количеством циклов, они отличаются очень хорошими зарядно-разрядными характеристиками, имеют 5-часовой разряд, выдают номинальную мощность при 5-часовом разряде. Ну, некоторые за все подписываться не буду. Соответственно, емкость аккумулятора нужна меньше, чем, к примеру, АГМ или ГЕЛЬ. И опять же, они поддаются восстановительному ремонту очень хорошо. Они имеют очень большой запас ресурса, то есть если мы говорим о гелевых, агрэмных аккумуляторах, то чтобы там заводы производителя не заявляли, но мы имеем под этими системами именно ресурс эксплуатации не больше чем 250 циклов, то есть 250 циклов, если взять для автономной системы, то заряд-разряд происходит раз в день, это 250 дней, это меньше года. Если же учесть, что, что эм, заряд и разряд происходит не каждый день, то эксплуатация может растянуться на 2-3 года. То есть и аккумуляторы, грубо говоря, превращаются в металлолом. Аккумуляторы же тяговые, они работают гораздо дольше. Есть объекты, которые работают и по 7 лет на этих аккумуляторах. При исследовании детальным этих банок они работают и еще будут работать не один год. Емкость аккумулятора. Ну, напряжение аккумулятора, это, я думаю, что понятно, что подбирается, исходя из инверторов, исходя из контроллеров заряда, на какое напряжение они рассчитаны, или же наоборот, это все рассчитывается под напряжение аккумуляторной банки, большой разницы в этом нету. Емкость банки подбирается таким образом, чтобы разрядный ток при пиковой мощности, при пиковой нагрузке не превышал... Отметки в 30% емкости аккумуляторов. К примеру, если у нас 100 ампер аккумулятор, нужно, чтобы разрядный ток он испытывал не больше, чем 30 ампер. Но по факту и из опыта эксплуатации могу сказать следующее, что лучше все-таки подсчитывать аккумулятор так, чтобы не, не превышал порог 20%. Потому что 30% это все-таки много, происходит выкипание электролита. Ну и прочие плохи... нехорошие процессы в активной массе аккумуляторной батареи. Точно так же и с зарядным током. То есть зарядный ток и разрядный ток не должен превышать больше чем 20%. Это как аксиома. Это... Этот нюанс не касается щелочных аккумуляторных батарей которые сейчас очень активно выходят на рынок Украины, и заводом производителям заявлены разрядно-зарядные характеристики до 0,5С, то есть 50% от их емкости. И опять же, это первый нюанс, по которому рассчитывается аккумуляторная батарея, и второй нюанс, это количество времени, которое объект должен прожить без какой-либо подпитки. То есть без запуска дизель-генератора, без ветра и без солнца. Это тоже очень важный момент. Объясню вам почему. Если, к примеру, мы имеем объект дача, на котором человек бывает два дня в неделю, или же один день в неделю, то емкость аккумуляторной батареи нужна очень большая, но количество фотомодулей очень маленькое. Для того, чтобы за неделю... Сложить достаточное количество энергии в аккумулятор Для того, чтобы человек, приехав на дачу Не испытывал дискомфорта, в... связанного с нехваткой ему электроэнергии Системы гибридные Просчет этих систем очень похож на обе И на сетевую, и на автономную систему Так как здесь присутствуют и аккумуляторы И есть возможность генерации в сеть то есть если же человек все-таки смотрит больше в сторону генерации в сеть, то есть сетевой станции, но хочет, чтобы ему на объекте было комфортно в моменты, когда пропадет электроэнергия, город... электроэнергия городская, то нужно обязательно устанавливать гибридную систему. Но здесь уже есть момент по емкости аккумуляторной батареи. Неоднократно я слышал, что... Применяются в таких системах маленькая емкость аккумуляторной батареи для того, чтобы у инвертора была какая-то, скажем, опора, потому что гибридный инвертор, он в принципе, большинство, скажем так, гибридных инверторов не имеют возможности работать без аккумуляторов, то есть они не могут работать как сетевой инвертор, просто если дать на него напряжение 220 вольт, дать на него напряжение от солнечной батареи, и он будет работать. Не все инверторы так работают. Есть много, которые работают с аккумуляторами именно. Так вот, аккумуляторную банку в данном случае ни в коем случае нельзя устанавливать в маленькой емкости. К примеру, для инвертора 6-киловаттного мы не рекомендуем устанавливать аккумуляторную банку емкостью ниже, чем 420 Ампер часов По той простой причине, что все равно бывают ситуации... Э Типа Новый год, когда включено все, и именно в этот момент пропадает сеть. Если у вас банка будет маленькой емкости, очень большой удар по активной массе происходит. То есть очень быстро происходит разрушение активной массы аккумуляторов. Если регламент, к примеру, для гелевых аккумуляторов, которые чаще всего в этом случае используют, используются, гелевые или агм аккумуляторы, регламент это 10-часовой цикл разряда, только при этом цикле аккумулятор выдаст свои регламентные к примеру 100 ампер часов то аккумулятор, если его разряжать 50 амперами, он выдаст 60 ампер часов или 50 ампер часов очень мало, то есть он разряжается очень быстро и при этом будет очень сильно травмирован, то есть из 600 циклов, которые заявлены заводом-производителем мы отработаем не 600, а 60 или того меньше, и эти аккумуляторы превращаются в металлолом соответственно Вопрос подсчета аккумуляторной банки, именно под системы альтернативной, альтернативной энергетики, это очень скользкий и очень э, серьезный вопрос. Э, самому им заниматься э, без должного опыта и без должных навыков и опыта эксплуатации, установок и так далее очень опасно. То есть, можно просто э, приобрести аккумулятор, установить его и через время, не дождавшись его регламентного срока эксплуатации, отвести его в металлолом. Соответственно, срок окупаемости системы, которая и так имеет очень большой, большой срок, по сути, гибридные системы, опять же из-за аккумуляторов, которые тянут до 40% стоимости всей системы, возрастает, к примеру, 12-15 лет, возрастает сразу же 25-30 и так дальше, и так дальше, и так дальше.